Доброго дня, уважаемые пчелоды! на дворе 29 апреля сформировали 5 стартеров, вот такой вот силы, пчелы битком, вот, немножко привезли с другого места, они облетываются, вот, то бишь 5 стартеров, ну и воспитательницы, воспитательницы, как мы и говорили ранее, технология заключается в следующем. Здесь 8 стартеров, 8 воспиталок, здесь, здесь еще 2 не хватает, здесь 8, здесь 8, здесь 8, ну, короче, по 8. По 8 воспиталок будет работать каждый день, то есть каждый день мы будем прививаться по 8 воспитательниц. В среднем это мощность э, от, от, ну, воспитательного парка, назовем его так, будет рассчитана где-то на 150 маточников в день. Там уже сформировано, сегодня тоже туда прививаемся и в статера прививаемся, потому что немножко про прохладно, дабы, чтобы увеличить прием, был результат, мы делаем здесь. Завтра мы прививаемся сюда, послезавтра сюда, потом мы прививаемся в ту группу и в эту группу. Потом приходим опять к первой группе и начинаем опять за да, все заново. Прививочные печатные рамы маточники переносим вверх, вниз прививаемся. Ну, короче, как я рассказывал в Москве по этой же схеме. Если будет интересно, пишите в комментариях, может быть, ответим на вопросы. Либо, но опять же, если интересно, весь процесс я буду снимать, буду стараться снимать, потому что сейчас загруженность большая. Если не интересно, не буду снимать, просто потом в зимовке сделаю видео, и в зиме, может быть, получится снять полный цикл. Всем всего доброго, до свидания, хорошей погоды!